Вам необходимо в короткие сроки и с минимальными затратами построить надежное здание. Ваш выбор быстро возводимые конструкции от ВСО Профиль. ВСО Профиль это эксперт рынка металлостроительства с более чем 20-летним опытом работы. Компания выполняет проектирование, производство и поставку стальных каркасов для складов и промышленных цехов, зданий для сельского хозяйства, транспортных, торговых и спортивных сооружений. В состав компании входит конструкторское бюро, специалисты которого имеют успешный опыт проектирования самых сложных объектов. Проектирование ведется с применением современного программного обеспечения по действующим нормам. Понимание ключевых технологических задач клиента позволяет нам максимально адаптировать металлоконструкцию здания для эффективной работы технологии. Для производства конструкций ВСО «Профиль» использует сталь от ведущих мировых поставщиков металлопродукции. Современное производство, расположенное в Орловской области, полностью укомплектовано высокотехнологичным оборудованием. ВСО «Профиль» изготавливает как комплекты каркасов на основе холодногнутых оцинкованных профилей, так и чернометаллические конструкции производительность завода две с тонн металлоконструкций в месяц. Производственный процесс максимально автоматизирован. Это обеспечивает точность и качество изделий, а также высокую скорость производства. Все элементы конструкции поступают заказчикам полностью готовые к монтажу. Конструкции компактно укладываются в пачки. Максимальная загрузка автотранспорта позволяет рентабельно доставлять продукцию в СО-профиль на самые дальние расстояния. Производство ЛСТК начинается с раскроя металла на линии продольной резки. Пять автоматических линий по прокату профилей обеспечивают необходимую геометрию и размеры изделий, а также обладают высокой производительностью. Широкий спектр профилей позволяет подбирать оптимальное сечение. Экономия веса металлокаркаса может достигать 40% без потери надежности конструкции. Специализация линий в разы увеличивает производительность. Детали для фасонных элементов изготавливаются из листовой стали с помощью лазерной и плазменных установок. Сварка крупносерийных элементов выполняется промышленным роботом. Готовые детали покрываются цинконаполненным составом, защищающим от коррозии. В сборочном цехе и цехе покраски производятся детали для комбинированных каркасов и каркасов, полностью выполненных из черного металла. Широкий спектр проектных и производственных возможностей позволяет ВСО-профиль максимально эффективно решать задачи клиентов и предлагать наиболее оптимальную конструкцию. Экспертность ВСО-профиль подтверждена поставкой продукции ведущим отраслевым предприятиям. Наш девиз ⁇ эффективность, надежность, качество.